Она а встречают живые цветочки. Ничего себе, ребят, не ожидал. Территория каскадная, но спуск идет в виде пандусов. Так, номер супериор, отель Чармилион club Пляж большой, видим, есть ветрозащита, заборчики такие и, соответственно, шезлонги у нас деревянные, мягкие матрасы. В краю возле пляжа у нас коралловая плита так ребята вот так вот выглядит главный ресторан давайте подобьем итоги по отелю именно чар миллион 5 звезд друзья всем привет в этом видео вам показываю отельный комплекс чар который состоит из трех отелей не знаю как будет получаться отдельно показать либо все в одном видео но постараюсь вам показать качество этого отеля этого комплекса в этом видео. Так что подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Смотрите видео, и вы будете всегда в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, вот главный ресепшен этого комплекса Charmelion Club Resort. Заходим в хол, ребят так холл я скажу он огромный для египетских отелей это реально огромный холл справа у нас ресепшн слева вон в самом конце у нас имеется лобби бар дальше ребят что нас встречает она а встречают живые цветочки ничего себе ребят не ожидал не ожидал от этого отеля но цветы живые Температурный режим отличный. То есть здесь работают кондиционеры и здесь отличная температура. Играет софт-музыка, а внизу мы видим ресторан. Не знаю, будем мы смотреть его либо не будем, но с виду все чисто и аккуратно. И сразу давайте разберем расположение этого отельного комплекса. Значит, расположен он. Всего 5 километрах от аэропорта в бухте Наббэй. А именно в самом начале бухты Бей, там где нет еще инфраструктуры. Это очень важный момент для тех, кто любит погулять за территорией отеля. И второй момент, который касается этой бухты, это то, что зимой здесь может очень сильно ощущаться ветер, особенно на пляже. А вот летом наоборот, легкий дриз будет гораздо комфортней. Чем в других бухтах Шармель Шейха. Это первые два момента, на которые важно обратить внимание в момент выбора отеля, чтобы не было никаких нюансов по приезду. Так, друзья, вот мы вышли на террасу, которая выходит, э, ну, можно выйти на нее с лобби-бара. И вот у нас просматривается вся территория отеля, именно территория отеля Charmeleon Club. Ну опять внизу он работает садовник все стараются поддерживать в отличном состоянии газончики чтобы были ухоженные подстриженные и зеленые сразу у нас один бассейн чуть ниже у нас второй бассейн территория вытянутая от моря то есть примерно ну не знаю сложно сказать метров 250 наверное точно есть территории ну вот если идти с ресепшена до моря вид потрясающий на остров тиран Ладно, давайте пройдемся по территории, посмотрим номер. Ну, если повезет, дойдем до пляжа и разберем в деталях, как выглядит пляж у отельного комплекса «Чармиллион». Так, номер «Супериор» отель «Чармиллион Клаб». Буспальная кровать, плазма и показываю вам террасу. Вид с террасы у нас на море терраса просторная большая пара стулов и столик так и показываю вам санузел чистенький умывальник новый фен косметика туалет и душевая кабина тоже чистенькая ребят нету никаких потеков ржавчины ну что ребят идем по территории отеля смотрите сразу показывают газончики зеленые чуть-чуть желтый зная есть но вообще не существенно этот бассейн не знаю какой-то он как будто декоративный какой-то в общем возле него никого нету справа у нас имеются сувенирные лавки и магазинчики можете что-то себе прикупить смотрите какие красивые цветочки над аркой ну и дальше клумбы территория каскадная но спуск идет в виде пандусов это сразу то что я вижу есть ступеньки есть пандусы то есть с коляской проехать можно но ребят спуск каскадный сразу говорю от территории просто положительные все ухоженное каких-то таких критических старых участков я еще не заметил не знаю есть они или нет если что пишите это все в комментариях Теперь расскажу о том, в чем можно запутаться, о основных отличиях концепции, что можно и что нельзя для туристов из разных отелей комплекса Charmelleon. Значит на первой линии отеля 2 Charmelleon Club Resort и Charmelleon Силайф, а на второй условной линии через неактивную дорогу – Charmelleon Gardens Аквапарк. Все отели пользуются одним пляжем, но есть две зоны – с синими лежаками Charmelleon Club Resort, а с красными лежаками все остальные отели комплекса Чармиллион. Касательно ресторанов. Каждый из двух отелей на первой линии имеет по одному главному ресторану и два а карта. Туристы из Чармиллион Клаб Резорт 5 звезд едят везде и все, что видят Чармиллион Силайф и Гарденс 5 звезд. А вот гости Силайф пользоваться ресторанами клуба уже не могут. Так же, как и Гарден, который может питаться в C-Life, а в ресторанах клуба нет. В общем если покушать то это в club resort если молодежный движ то это будет скорее всего Силайф. если нужен аквапарк и не смущает вторая линия то это gardens аквапарк 5 звезд и еще один очень важный момент, который одинаковый для всех трех отелей, это время заселения и выселения. Значит, заселение начинается с 10.30 утра, завтрак первый день не входит, заселяют примерно к 14 часам дня. Выселение с 12 часов, продлить номер и обед в последний день можно только за доплату так подходим уже к пляжу обалденный вид ребят смотрите остров тиран вообще в прямой видимости так что наделайте здесь кучу потрясающих фото для ваших соцсетей а вот наш понтон Значит, длина понтона порядка 147 метров по крайней мере это то что нам показывает google давайте подойдем к пляжу и посмотрим что у нас за ходом пляж большой видим есть ветрозащита заборчики такие и соответственно шедлонги у нас деревянные мягкие матрасы видим люди заходят с берега давайте сейчас посмотрим что у нас там с заходом так ребят с краю возле пляжа у нас коралловая плита и дальше у нас такой вот песчано-галечный заход. Насколько он длинный, не могу сказать. Вижу по пояс люди заходят, даже вон чуть-чуть больше, чем по пояс. В общем, с берега вы можете зайти. Те, кто не умеет плавать во время прилива, не вижу вообще никаких проблем, спокойно заходим. Вижу некоторые ходят в коралках, некоторые ходят босиком. Рекомендую, естественно, в коралках заходить, вопросов не будет. Детки тоже плавают. Есть ограждение в виде буйков, видимо, дальше там полноценный коралловый риф, ну, может быть, мертвый. Еще немного важной информации, которую нужно знать в момент выбора отеля. Значит, первое. Бассейн с подогревом в зимний период есть только на территории Чермилион Club Resort 5 звезд. Поэтому гости Sea Life и Garden могут пользоваться этим бассейном с подогревом. Интернет. Бесплатно работает только в лобби номерах будет только за доплату это касательно всех трех отелей лобби-бар работает 24 часа в сутки алкогольные и безалкогольные напитки бесплатно для всех трех отелей анимация как для египта достаточно активная есть две команды для граждан снг и граждан европы В комплексе есть свой дайвинг-центр находится он на территории отеля charme club resort естественно все услуги за доплату ну и не забывайте что отель имеет право вносить любые изменения в концепцию без уведомления туристов касательно аквапарк значит действительно аквапарк классный и находится он на территории отеля charmeleon gardens аквапарк 5 звезд поэтому только гости отеля charmeleon garden аквапарк 5 звезд могут пользоваться этим аквапарком бесплатно все остальные гости отеля Charmeleon Sea Life 4 звезды, отеля Charmeleon Club Resort 5 звезд могут пользоваться этим аквапарком только платно. Значит, для взрослых это 10 долларов, для детей 5 долларов за день пребывания в аквапарке. Подробный обзор этого аквапарка вы сможете посмотреть в другом видео, а именно в обзоре отеля Charmeleon Gardens Аквапарк 5 звезд. Как только видео будет готово, я ссылочку добавлю в описании к этому видео так ребята вот так вот выглядит главный ресторан именно отеля чар Клаб club 5 звезд смотрите вот наши столы стулья дальше вот там он происходит раздача еды ну и раздача там сервируются блюда которые подаются гостям этого отеля так ребят давайте подобьем итоги по Отелю именно Charmelion Club 5 звезд в этом отельном комплексе. Смотрите, территория очень понравилась. Номер мне тоже понравился хороший номер. В принципе, в хорошем египетском состоянии. Дальше, пляж. Пляж я вам показал. Этим пляжем пользуются все три отеля, которые находятся здесь именно в комплексе Life, Club и Garden. Значит, понтон 147 метров, глубина понтона сказали метров 30 смотрите тот заход который я показал ребят еще раз говорю заходим только в коралках проблем не будет если будете заходить босиком то могут быть проблемы поэтому моя рекомендация обязательно в коралках либо в спецобуви проблем не будет собственно говоря надеюсь вам была полезна эта информация что я вам показал напишите в комментариях если вы отдыхали в клубе что вам понравилось, что не понравилось, когда вы отдыхали летом, зимой, осенью, было ветрено, либо не ветрено, и как это все ощущается на территории. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Пока-пока!